Ну да, тупай, пизда, а ты. Ну, О чем общались вы? Что такое э, нацизм? А, у вас с праздником. А, да, спасибо. Все тоже. Так что такое нацизм? Откуда знаю? Ты не знаешь, что такое нацизм? Нет. Ты с России. Нет. Правильно Нет. понимаю? Да, да, да, С Москвы. Угу. Угу. А, зачем вы приезжаете в Украину воевать? А что в Украине война, что ли идет? Блин, ну не коси под дурочка. Не серьезно. Да не, блядь, пиздев. Честивое. Не знал.